Здравствуйте, дорогие зрители и слушатели моего канала! С вами астролог Марина Скади. И сегодня хочу рассказать вам об астрологических событиях первой декады мая и о лунном затмении, которое произойдет 5 мая и закроет весенний коридор затмений. Если месяц апрель считается весной воды, то май – это весна зелени. Месяц Май был назван в честь греческой богини Майи, матери бога торговли, хитрости и красноречия, Меркурия. Она отождествлялась с римской богиней обольщения, плодородия и обновления природы, Бонадия, добрая богиня, кормилица, покровительница женщин. Поэтому май считается месяцем цветов и любви, а также первых гроз и первых жарких дней. Древние славяне именовали май травник или травень. В природе в это время все расцветает, обновляется. Май – самый материальный месяц года. В этот период солнце перемещается по тельцу, что благоприятствует решению имущественных и денежных вопросов, оформлению идей, реализации проектов. Этот транзит облегчает поиск ресурсов, заработков, открывает возможности, благодаря которым можно повысить уровень комфорта в своей жизни. Все, что начинается в мае 2023 года, все намечающиеся тенденции, завязывающиеся сюжеты и жизненные ситуации будут иметь огромное значение для будущего. Встречайтесь с новыми людьми, накапливайте опыт. Все это вам вскоре пригодится для обретения новых источников заработка и социальной реализации. Продолжается коридор затмений, и Меркурий находится в фазе ретроградного движения. Все замедляется в этот период, чаще, чем обычно, возникают проблемы с деньгами, а неблагоприятный социально-психологический климат негативно отражается на состоянии здоровья. Вероятность кризисных жизненных обстоятельств значительно возрастает но они способствуют личностной трансформации и духовному возрождению. 2 мая — аспект соединения Солнца и ретроградного Меркурия. И этот день является началом нового цикла этой планеты, что связано с преосмыслением, осознанием происходящего, рассмотрением текущих вопросов на новом витке, при новых обстоятельствах. Происходит обновление в сфере коммуникации, обучения, получения и придачи информации. Формируется иная повестка дня в обществе. В средствах массовой информации появляется больше позитивных новостей. 4 мая напряжение между Венерой и Нептуном, что способствует увеличению количества стрессовых ситуаций и нервных расстройств из-за невозможности получить желаемое. Также этот день связан с любовными разочарованиями, обманами, сложностями в партнерстве, недовольством своей внешностью. Для сферы любовных взаимоотношений первая декада мая неблагоприятна. Все это связано с напряжением из-за лунного затмения, которое происходит в Скорпионе 5 мая в 2023 по киевскому времени. Это время драм, семиминутных желаний и необдуманных действий. Важно держать себя в руках, иначе проблемы в личной жизни могут затянуться надолго. Лунные затмения, которые возможны только в полнолуние, в знаках стихии воды создают беспокойный энергетический фон, являются тяжелыми для психики. Это время кармических ситуаций, но также и возможностей для закрытия кармических дыр. В Скорпионе Луна имеет статус падения, ее энергии искажены, что дает невероятную амплитуду эмоций в ближайшие дни до и после затмения. На внешнем уровне это время интенсивного развития всех процессов, неожиданных событий, к которым невозможно подготовиться. Уран в оппозиции к полной Луне усиливает желание обрести свободу во всех проявлениях, возможны внезапные перевороты в жизни и возникновение непредсказуемых обстоятельств. Скорпион связан с групповой кармой, включением в определенный эгрегор, опасностью и кризисами для большого количества людей. По принципу аналогии, Солнце – это президент, а Луна – народ. Взаимодействие Луны и Солнце – это государство, поэтому возможно всякое. Лунное затмение 5 мая произойдет в 15 градусе Скорпиона, а это значит, что представители этого знака Зодиака, а также тельцы, львы и водолеи, особенно рожденные во второй декаде Зодиакального месяца, в первую очередь ощутят сложные энергии этого затмения. Но в этот день гармоничный аспект планет-благодетелей, Венеры и Юпитера, что немного сглаживает силу трансформаций. Однако возможны разного рода неожиданности на всех уровнях, так как Уран в соединении с Солнцем, соответственно, в оппозиции к полной Луне, это обостряет э, ситуацию в обществе. Из подсознания поднимаются страхи и комплексы, что заставляет людей с ними бороться, обновляться изнутри, преобразовывать себя и окружающее пространство. Количество нервных расстройств и нервных срывов значительно увеличивается в этот день. Поэтому будьте предельно, предельно осторожны, избегайте раздражающих факторов, ведь 5 мая это мистическая полнолуние, которая является лунным затмением в Скорпионе, а в опасном знаке. Это самый страстный, эмоциональный, магический, экстремальный знак зодиака. Поэтому полную Луну в мае называют бешеной. В Скорпионе Луна имеет статус падения, находится под управлением воинственных планет Плутона и Марса. В этом знаке природные качества Луны искажены, появляется одержимость властью, деньгами, любовной страстью. 15 градус Скорпиона, в котором нас ожидает лунное затмение 5 мая, соответствует одному из восьми дат традиционных языческих праздников «Колеса года». В этот день Солнце находится в знаке Тельца. Точно напротив Луны и такое положение соответствует древнему празднику, название которому Белтейн или Майская ночь, Вальпургиева ночь. Из-за смены календарей, а также дополнительного дня в високосный год, отличие часовых поясов, уже давно есть путаница. Ключевые праздники колеса года отмечаются не в те дни. То же самое происходит, когда, например, весеннее равноденствие – Празднуют 20 марта, хотя сам факт ингрессии Солнца в знак бывает 21 марта и даже иногда 22 Все середины фиксированных знаков зодиака, в которых в определенный день находится Солнце, перемещаясь по зодиаку, то есть 15 градус Тельца, Льва, Скорпиона и Водолея, а также два равноденствия, первый градус Овна и Весов, а также два солнцестояния, первый градус Рака и Козерога соответствуют, Кельтским праздникам, название которых Остара или Весеннее равноденствие, это первый градус Овна, Белтейн, середина знака Тельца, Лита или Летнее солнцестояние, первый градус знака Рак, Ламас, середина знака Льва, Магон или Осеннее равноденствие, первый градус знака Весы. Самайн Хэллоуин, Середина знака Скорпиона, Йоль или Зимнее солнцестояние, Первый градус Козерога, Имболк, Середина знака Водолей. Луна или наше значное светило многолико и переменчиво. Она постоянно меняет свою фазу, как женщина меняет свое настроение и самочувствие. И лунное затмение, которое возможно только в полнолуние, в первую очередь влияет на внутренний мир, психологическое состояние, потребности, семейные дела, взаимоотношения с родными. Полнолуние или лунное затмение 5 мая в 15 градусе Скорпиона содержит в себе магическую силу, мощную энергию, позволяя трансформировать окружающую действительность. В этот день обостряются желания, чувства ревности, влечения и зависимости от другого человека. Также это затмение связано с финансовой сферой, природными ресурсами, кредитами, недвижимостью. По этим темам можно ожидать изменений на всех уровнях, и начнется этот процесс в мае 2023 года. Влияние весеннего коридора затмений, начавшегося 20 апреля, продлится до осеннего сезона затмений в октябре 2023 года. 5 мая последнее затмение в Скорпионе, и в следующий раз затмения в этом знаке Зодиака будут аж в 2031 году. Поэтому представители этого знака Зодиака смогут отдохнуть в ближайшие 8-9 лет до очередной серьезной жизненной трансформации. До 16 мая продолжается период ретроградного Меркурия. Посмотрите, пожалуйста, видео, есть на моем канале, ссылка в закрепленном комментарии. Ретрофаза Меркурия. Оттягощает энергию лунного затмения 5 мая, которая и без того несет напряженные энергии, препятствует эмоциональной стабильности и ясности ума. Это день непредсказуемых событий. Поднимаются сложные темы, происходят повторяющиеся события, неприятные ситуации ухудшаются, а жизненные уроки ужесточаются. Поскольку Уран в оппозиции с полной Луной, то с высокой долей вероятности может произойти то, о чем вы даже не могли подумать. Неожиданный поворот событий, срывы планов, странные случайности, а также революционные преобразования – таков потенциал этого дня. Будьте очень осторожны, по возможности останьтесь дома, подумайте о фундаментальных вещах. Обстоятельства заставят многих людей поменять свои планы, сделать выбор между прошлым и будущим. Все запланированное на этот день произойдет совсем не так, как ожидалось. Но разумный, мыслящий и думающий человек способен достичь высокого духовного роста при правильном использовании потенциала лунного затмения 5 мая. Это день, когда можно обнаружить основы всех проблем. Часто человек может с виду казаться здоровым и вполне успешным, но внутри иметь огромную дыру, через которую просачиваются его счастье, возможности и понимание смысла жизни. Глубоко погружаясь в свой внутренний мир, можно разобраться со своими личными вопросами, проанализировать прошедшие события и найти причины проблем. В этот день появляется шанс трансформировать волнующие ситуации, изменить окружающую действительность, повлиять на мышление другого человека. Сильнее всего прочувствуют Особенный тяжелый потенциал затмения 5 мая представители фиксированных знаков зодиака, тельцы, львы, скорпионы и водолеи, как я уже говорила, рожденные во второй декаде зодиакального месяца. Будьте осторожны, не торопите события, займите выжидательную позицию, постарайтесь наладить связь со своим подсознанием и никаких средств, меняющих сознание. Полнолуние или лунное затмение легче отпустить, избавиться от вредных привычек и токсичных связей. Солнечно-лунные энергии особенно сильны в день затмения 5 мая, так как включена ось колеса года, 15 градусы знаков Телец Скорпион. В 2023 году это правильная дата языческого праздника Белтейн, переломная точка года. Это время магии, поэтому ритуалы и обряды на очищение, расчистку путей, избавление от болезней и неприятностей эффективны в день полнолуния 5 мая 2023 года. В это время особенно важен самоконтроль и дисциплина. Нельзя привязываться к материальным вещам и земным удовольствиям, и с этим можно поработать на энергетическом уровне, помедитировать на тему жизни и смерти. В день лунного затмения необходимо сконцентрироваться на своем духовном начале. Энергия Скорпиона, усиленная затмением полной Луны, дает нам свободу от привязанности, и можно это использовать. Отсекать все ненужное и устаревшее в своей жизни. Это время освобождения от прошлого и лишнего. Время отсекания изживших себя связей. Можно даже просто раздать или выбросить старые вещи. Знак Скорпиона обладает сильной энергетикой, которая несет нам искушение, испытания, неуправляемость эмоций, а также триумф и победу. Это энергия борьбы, секса, страстей, власти, трансформации. Скорпион относится к стихии воды, поэтому связан с эмоциональной сферой человека, личностными кризисами. Проработанная энергия этого знака зодиака дает нам стремление к самосовершенствованию. И учит самоконтролю внутренние кризисы и жизненные драмы это испытания, которые нам приходится проходить они служат очищению и развитию духа что является победой за которой последует переход на новый уровень лунное затмение в скорпионе проявляет выводит на поверхность из скрытых уголков подсознания именно теневую часть психики все наши недостатки, страсти и пороки. Это поначалу пугает, однако обнаружение своей подсознательной негативной стороны является первым шагом к ее трансформации и просветлению. Научившись видеть свою теневую часть и принимать ее, мы сможем принимать и других людей вместе со всеми их недостатками. Лунное затмение 5 мая учит освобождению от материальных желаний и способствует преобразованию умственной энергии в мудрость. Провести это время желательно в благоприятной возвышенной обстановке, понять свои желания и осознать, какие из них истощают жизненный ресурс, а какие помогают самосовершенствоваться. С 6 по 19 мая время убывающей Луны. Невероятная амплитуда эмоций в эти дни, поскольку энергетический потенциал этого периода задан лунным затмением в Скорпионе 5 мая. До новолуния 19 мая градус напряжения достаточно высок. В социальном плане происходит много событий, которые вызывают тревогу и неопределенность. Если вы обычный человек и не можете повлиять на развитие процессов в политике, в обществе, Тогда используйте все внешние кризисные ситуации для внутренних трансформаций. Именно это станет первым этапом и важным шагом на пути к самосовершенствованию, позволяющему перейти на следующий уровень жизненного цикла. Период убывающей Луны можно использовать для освобождения от лишнего и отжившего, препятствующего личностному развитию и социальной интеграции. Две недели после лунного затмения 5 мая являются судьбоносными для тех, у кого в натальной карте Меркурий ретроградный, а также для родившихся вблизи затмений. Градус напряжения начинает снижаться 7 мая с момента вхождения Венеры в знак рака в 17.25 по киевскому времени. Транзит привносит в жизнь относительную гармонию и плавность, потребность в чувственных взаимоотношениях, желание иметь семью. Привнести романтику в свою жизнь. Продлится транзит до 5 июня. Венера в раке окажет благоприятное влияние на психологический климат в семье и в сфере взаимоотношений. Усилит желание любить и заботиться друг о друге. Если пары мечтают о ребенке, стоит воспользоваться благоприятным потенциалом этого периода. Более того, светлая кармическая точка Белая Луна перемещается по знаку Овна, значительно увеличивая шансы на счастливую беременность. Посмотрите, пожалуйста, видео, ссылка в закрепленном комментарии. 9 мая Солнце и Уран соединяются в Тельце. Этот аспект может дать миру что-то новое. А как события этого дня повлияют на людей, зависит от личных гороскопов. Готовности идти навстречу прогрессу, познавать и развиваться. Привязки к старому и привычному отбрасывают на несколько этапов назад. Поэтому необходимо сделать решительный шаг в будущее, если хотите быть в потоке, а не на обочине жизни. На этом все. На вторую и третью декады мая, а может быть по неделям, буду записывать видео. Кстати, пожалуйста, напишите, как удобнее, по неделям или все-таки по декадам делать астропрогнозы. Кого интересует личный гороскоп, соляр, долгосрочный астропрогноз, исследование индивидуальной кармической программы, профориентация детей и другие вопросы, пишите, договоримся о встрече. В режиме онлайн, естественно. Благодарю вас за внимание, буду признательна за репост. Пишите комментарии. Таким образом, я получаю благодарность от вас за ту информацию, которую вам предоставляю. Таковы алгоритмы YouTube, Чем больше лайков и комментариев